Настюша, Настюша, Настюша. Ай, какое платьечко у Настеньки. Настенька уже сидеть научилась, да, девочка? Сидеть девочка научилась. Красотулечка, красотулечка, девчулечка. день рождения у нас.